Я рада приветствовать всех, кто интересуется вопросами энергетики. Меня зовут Наталья Качана. Я являюсь экспертом в области интегративной психологии и уже много лет занимаюсь энергетическими практиками. И сегодня мы поговорим о том, что принято называть энергополем и чакрами. Вы узнаете, как образуются энергоцентры и на что влияют. А также сможете избежать базовой ошибки тех, кто начинает заниматься темой энергетики. Как узнать, в каком состоянии находятся ваши чакры? В видеоуроках курса «Вся правда о чакрах» мы проведем тест-анализ состояния ваших энергоцентров, ориентируясь на возможные симптомы, которые проявляются физически и психологически, а также в вашем быту, общении, карьере, финансах. В видеоуроках курса «Вся правда о чакрах» я подробно описываю каждую чакру по следующей методике. Каждая чакра сочетает шесть аспектов цвет, число лепестков, янтра или геометрическая фигура, биджа-мантра или смыслонасыщенное звучание, животный и божественный символ. Также каждая чакра соответствует некой области нашего тела, имеет проекцию на позвоночник, соотносится с разными системами организма и его органами. В видеоуроках мы обязательно рассмотрим четыре состояния каждой чакры на практических примерах. А в рекомендациях будут способы восстановления как телесного, так и эмоционального характера. Кроме этого, вы узнаете, как гармонизировать состояние чакр с помощью физической нагрузки, кристаллов, ароматерапии, перемены в мышлении, эмоциональных реакциях и простых каждодневных действиях. А сейчас я перечислю, какие плюсы появляются у человека, если его энергоцентры работают правильно. И сделаем мы это в форме мини-настройки. Используйте ее для визуализации. Янтра каждой чакре есть в соответствующем виде видеоуроке и появляется во время специального упражнения. Кроме этого, упражнение проходит на фоне уникального музыкального сопровождения — Именно для конкретной чакры. А соответствующую каждому энергоцентру биджу-мантру я дам в видеокасте для седьмой чакры вместе с очень простой и быстрой техникой звуковой гармонизации всех чакр одновременно. Подробно о чакрах мы поговорим в следующих видеоуроках. С вами была Наталья Качан. Желаю вам сделать свою жизнь яркой и насыщенной, осознание пробужденным. Смотрите видеоурок для первой чакры, отвечайте по ходу на вопросы, сделайте упражнения и воспользуйтесь рекомендациями на каждый день.